В данном видео я расскажу, с чем может быть связано появление сообщения бюджет периода превышен при проведении документа «планируемый расход». Когда проводится документ «планируемый расход, происходит контроль по договору». Проверяется – соответствует ли аналитика договору, сколько было запланировано по нему, сколько уже потратили по договору, и контроль по бюджету. Выделены ли деньги в бюджете, сколько было запланировано, сколько уже потратили. С помощью каких документов фиксируется каждая из сумм? Сумма и аналитика договора и регистрация договора. Сколько запланировано потратить планируемый расход? Потраченная сумма, платежное поручение. Деньги бюджета, форма ввода бюджета. Сумма отражается в следующих сценариях. Сумма и аналитика договора по договору оплата. Запланированная сумма, прогноз. Потраченное кассовое поступление. Деньги бюджета, утвержденный план. Документ проводится в том случае, если сумма планируемого расхода, которую мы хотим запланировать, меньше или равна. Первое. Той, которая указана в договоре. Сумма договора минус потраченное, но не запланированное, минус не потраченное, но запланированное, минус потраченное и запланированное. Второе. Той, которая осталась в бюджете. Вычисляется она следующим образом. Деньги бюджета минус потраченные, но не запланированные, минус непотраченные, но запланированные, минус потраченные и запланированных. Бюджет периода может быть превышен по двум сценариям. По договору оплата и утвержденный план. Во втором случае нужно посмотреть по аналитике проводимого документа сумму по сценариям, утвержденный план, прогноз и кассовое исполнение. О том, что делать при превышении бюджета по сценарию утвержденный план, рассказано в видео «Что делать при появлении сообщения о превышении бюджета по сценарию утвержденный план». Что делать, если не сходится аналитика по сценарию договора плата? Если проблема в том, что в Реестре платежей планового расхода указана аналитика, отличающаяся от документа регистрации договора, то можно заново указать документ основания и в Реестре платежей заполнятся такие же строки, как в регистрации договора, после чего можно будет провести документы. В чем может быть ошибка, если строки аналитики планируемого расхода и регистрации договора одинаковы, а сумма планируемого расхода не превышает сумму регистрации договора? Нам еще дополнительно выходит сообщение, что по документу превышен расход и план. Может быть у нас уже было создано планируемое поступление на основании данного договора и даже оплачено? Чтобы это узнать, зайдем в связанные документы и увидим, что у нас создан планируемый расход, а на его основании платежное поручение. Однако сумма была запланирована и оплачена в 400 тысяч, а по договору надо оплатить 900. Поэтому укажем в создаваемом документе, который не провелся 500 тысяч. Опять появилось сообщение об ошибке. Если появляется сообщение, в котором указано, что превышен бюджет по сценарию договор оплата, то с помощью отчета «Планфактный анализ универсальный» мы можем узнать причину сформировав его по указанной аналитике и следующим сценариям по договору оплата, кассовое исполнение и прогноз. Период 2017 год в соответствии с документом «Планируемый расход». Эталоном сделаем сценарий по договору оплата. Эталон – это сценарий, с которым сравниваются другие. Отбор сделаем по ЦФО, статьи оборотов, проекту и источнику финансирования. Источник финансирования имеет название «Смета» в отчете «Планфактный анализ». Из отображаемых полей уберем «Относительное отклонение» и передвинем вверх поля по сценариям, чтобы вначале показывалась сумма по всем сценариям, а потом разница с сценарием «Договор». В структуре отчета в строках оставим только статью оборотов. Сделаем выделение разницы между сценариями с помощью условного оформления. Изменим цвету полей. Сумма сценариев «Абсолютная 1» и «Абсолютная 2». Уберем «Оформление заголовка полей». В итоге мы увидим следующую картину. По данной аналитике, по сценарию прогноз было использовано 900, а денег не осталось. По кассовому исполнению было потрачено 400, осталось 500 тысяч. Также мы можем посмотреть, какие документы сформировали данные суммы. Для этого нужно щелкнуть два раза левой кнопкой мыши по сумме сценария и выбрать поле «Регистратор». Сформируется отчет со всеми документами, сформировавшими данную сумму. Мы можем открыть любую из них двойным щелчком мыши по документу. Если мы откроем эти документы, то в одном из них увидим, что данный документ был сформирован не на основании договора. Однако, его аналитика равна аналитике договора, который является основанием планируемого расхода. Поэтому документ «Планируемый расход» не проводится. С помощью документа «Планируемый расход» мы хотим запланировать 450 тысяч. Относительно сценария кассового исполнения мы укладываемся относительно сценария прогноз нет если часть суммы которую вы хотите запланировать не укладывается в сумму по договору то нужно сформировать доп соглашения на его основании документ регистрации договора и уже на основании данного доп соглашения можно будет провести документ планируемый расход в который не вошла сумма по аналитике В нашем случае мы не можем запланировать 500 тысяч потому что денег по плану договора не осталось Сумма аналитики, которая не укладывается в данный договор, может быть запланирована только на основании другого договора.